Далеко-далеко от нашей планеты, более чем 600 световых лет пути сквозь бездонную космическую мглу, расположилась очень интересная звезда – красный сверхгигант Бетельгейзе, или как ее еще называют «Альфа Ариона. Это один из наиболее крупных и ярких объектов звездного типа, известных сегодня человечеству. По своей массе, она как целых 17 Солнца по яркости, так вообще в 140 тысяч раз ярче нашей звезды. Чтобы вам было легче представить ее размеры, скажем, если поместить ее в центр Солнечной системы, она сожрет все. Все вплоть до орбиты Юпитера. Орион. Одно из самых узнаваемых созвездий северного и южного полушарий неба. Восемь ярких звезд по контуру очерчивают Охотника Ориона из древнегреческой мифологии. Очень насыщен участок неба на туманности и области с активным звездообразованием. Орион – самое яркое созвездие не только на Зимнем, но и на всем небе Земли. Мало того, семь его главных звезд складываются в поразительно симметричную правильную фигуру, настолько напоминающую человеческую, что вы в два счета запомните это созвездие. Гляньте-ка на эту красотку. Бетельгезия В триста раз больше это Киля. В созвездии Орион Бетельгезия вторая по яркости. Круче нее только Ригель, но об этой крошке в другой раз. На арабском Бетельгезия звучит как «Яд Джауза», что в переводе означает «Рука Аль Джаузы». Так вот ходят слухи, что это ручище позарилось на нашу планету. Представляете? Сейчас ученым известно, что Бетельгейзе живет уже более 10 миллионов лет. А значит, она вот-вот отдаст концы. А это, в свою очередь, означает, что нас в скором времени ждет красивое зрелище — взрыв сверхновой. Альфа Ориона действительно взорвется. Но вот когда и что нам с этого будет? Интересно, что во времена Майкельсона и Пиза эта звезда считалась весьма близкой. Тогда ученые оценивали расстояние до светила всего в 35 парсек. Ближе к концу 20 века предпочтения стали отдавать цифрам побольше, но появилась огромная неопределенность. Расстояние до объекта оценивалось от 100 до 1000 парсек. Проблема в том, что единственный прямой метод определения межзвездных расстояний — метод тригонометрических параллаксов — требует исключительно точного определения координат звезды. А как вы их определите, если на ее поверхности мельтешат светлые пятна, расстояния между которыми сопоставимы, а то и превышают ожидаемое значение готичного параллакса? В общем, все это звучит слишком сложно для простого обывателя. Простым языком, звезда Бетельгейзе не круглая. Ее диск весьма и весьма далек от правильного симметрично светящегося круга, и поэтому измерить расстояние до светила очень проблематично. Ясности в галактическое расположение Бетельгейзе не внес даже космический астрометрический телескоп Гипаркос. По его данным, расстояние до Альфа-Риона составило 130-150 парсек. Это значение заставляет задаться вопросом о происхождении Бетельгези. Такие массивные звезды не рождаются поодиночке. Поскольку сейчас она находится в относительной изоляции от других звезд, очевидно, что какой-то процесс должен был выбросить ее из родительского звездного скопления в прошлом. Произошло это относительно недавно, потому что звезды такого типа вообще долго не живут. Так как нам известно движение Бетельгейзе, мы можем, так сказать, отмотать ее траекторию в прошлое. Тут, собственно, и получается, что если звезда находится в 130 парсеках от нас, то на ее пути нет ни единого скопления, в котором она могла бы родиться. Эта загадка будоражила светлые умы человечества до 2008 года, пока астрофизик Грэм Харпер с авторами не дополнил данные Гепарка со измерениями параллакса Бетельгейзе в радиодиапазоне на интерферометре ВЛА. Уточненный результат отодвинул звезду до расстояния в 200 парсек, так что ее траектория приблизилась к единственному месту в округе, где эта звезда могла родиться этим местом оказалась вот эта звездная ассоциация, состоящая из нескольких десятков горячих гигантских звезд спектральных классов О и Б. Исходя из всего этого, ученые сделали вывод, возможно, что при рождении Бетельгейзи имела более массивную звезду-напарницу. Около миллиона лет назад она взорвалась, и Бетельгейзи из-за эффекта пращи вылетела из этой группы звезд по направлению к плоскости галактики со скоростью около 35 км в секунду. Расстояние в 200 Арсек не только решает проблему происхождения Альфа Ориона, но и ставит последнюю точку в предсказании ее будущей судьбы. Если предыдущие оценки расстояния до звезды не исключали сценария, в котором она могла умереть как белый карлик с планетарной туманностью, то 200 парсеков не оставляет этому сценарию ни единого шанса. Ибо из-за этого расстояния следует огромная масса звезды, которая, как вы уже знаете, составляет 15-17 масс Солнца и неминуемая финальная вспышка сверхновой. Когда это случится? В любой момент. Не исключено, что она уже полыхнула. Ведь до нее 600 с лишним световых лет. А это значит, что если она вчера вечером взорвалась, то ее вспышку мы увидим не раньше, чем через 600 лет. Но в реальности, конечно, все не так просто. Детали эволюции таких массивных звезд сильно зависят от нескольких трудно учитываемых факторов. В частности, от скорости вращения звезды и темпа потери вещества с ее поверхности. Некоторые массивные звезды после стадии красного сверхгиганта временно или навсегда превращаются в голубые сверхгиганты. Конкретно для Бетельгейзе возможны три варианта. Первый. Она всегда была красным сверхгигантом и останется им до самой вспышки. Второй. Она успеет еще перейти в стадию голубого сверхгиганта и взорвется на этой стадии, как это случилось с предшественником сверхновой SN 1987A. Третий. Сначала она была красным сверхгигантом, потом превратилась в голубой и вот сейчас опять стала красным сверхгигантом. В первом и третьем случае вспышка действительно может произойти в любой момент. Во втором до нее остаются еще многие тысячелетия. И о приближающемся конце нас возвестит перемещение Бетельгейзе в левую часть диаграммы Герц-Шпрунга-Ресела.